Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня у нас достаточно сложная тема, это как отличить симптомы ВСД от симптомы болезни. Поэтому я вам дам сейчас несколько признаков, приведу примеры, по которым вы себя это можете определить. Сразу хочу сказать, что чем больше признаков у вас есть, тем больше вероятность, что у вас именно симптомы ВСД, а не симптомы болезни. Но точно мы никогда не сможем знать, я вам, кстати, скажу, наверное, точный, э, последний признак э, того, почему, э, то есть, что именно у вас были симптомы ВСД. Тот признак, по которому прям вот ну, 99% что это были симптомы ВСД, а не симптомы болезни. И смотрите это видео до конца, и вы узнаете про этот признак. В первую очередь давайте определимся, что симптомы ВСД это симптомы страха. То есть, это как только у вас возникает страх, страх провоцирует у вас... Э, то, что мозг дает сигнал надпочтникам на выброс адреналина, соответственно, запускается определенный набор симптомов. Так вот, смысл в том, что если вы, например, идете выступать и вам предстоит выступление, у вас возникает страх и вы будете ощущать определенные симптомы. То есть эти симптомы они возникают естественным образом, если вы боитесь. Поэтому, если у вас пересыхает во рту, у вас возникает комф в горле, вы чувствуете напряжение слабость перед выступлением, это связано с тем, что страх возник и возникли эти симптомы на фоне этого страха. Поэтому отметьте это в виду. Второе. Значит, второе, это то, что это комплекс симптомов. В плане симптомов ВСД, это всегда комплекс симптомов, который у вас возникает. Не может возникнуть один симптом. Даже если вы очень хорошо чувствуете один симптом, вы все равно можете почувствовать и остальные симптомы. Например, если мы говорим... О... Обо мне, вот допустим, я как человек, вот у меня есть определенные особенности. Да? То есть у меня во время страха возникает напряжение в ногах, такой вот дискомфорт в груди, слабость в теле и, соответственно, сердцебиение. То есть, вот это мой набор симптомов. Конечно, из всех этих симптомов я очень хорошо чувствую напряжение в ногах. Они у меня прям вибрируют. Но это не один симптом в любом случае. Их сразу несколько. Точно так же несколько одновременно симптомов э, проис, э, происходит и у вас. Следующий признак. Это то, что ваша симптоматика усиливается от страха. То есть, что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что ваши э, тревожные реакции, ваша эмоциональность усиливает эти симптомы. Ваша эмоциональность зависит от двух факторов. Самих, самой эмоциональности, то есть насколько много тревожных ситуаций в вашей жизни, и от вашего самочувствия в целом физического. Например, если вы имеете зависимый, плохой сон, плохой аппетит, то есть вы уже с утра такой весь разбитый, и плюс возникает страх, это будет провоцировать усиление симптомов. То есть вы должны подметить, что ваши симптомы усиливаются в стрессовой ситуации. Например, вы оказываетесь в какой-нибудь ситуации, у вас вот есть некое напряжение в теле, и вы, у вас после сильного стрессового рабочего дня, сильного напряженного рабочего дня, напряжение еще больше становится. Вот это признак того, что само напряжение является симптомом страха непосредственно. Следующий признак – это то, что этот, эти симптомы возникали и раньше в жизни. Вот здесь мы говорим о вашей физиологической особенности. То есть, если у меня, допустим, мы говорим о напряжении в ногах, то точно такая же физиологическая особенность может быть и у вас. То есть, э, это могло быть в том, что вы в детстве, в юности тоже испытывали какие-то симптомы. У кого-то голова кружится, у кого-то слабость, у кого-то ощущение, как будто там э, шаткость походки, у кого-то поташнивание. И вот эти физиологические особенности, они перетекают в жизни и дальше. То есть, у вас к этим симптомам добавляются новые симптомы, но вы знаете точно, что у вас и раньше эти симптомы во время сильного стресса возникали. То есть, когда вам предстояло сдавать какой-нибудь суперэкзамен, или вам сообщили какую-то печальную новость, то вы могли уже когда-то эти симптомы чувствовать. Те же самые, только может быть в более слабой форме, чем чувствуете сейчас. Дальше, следующий признак. Это ваше обследование. То есть мы никогда не знаем, да, то есть вот ваша симптоматика, с чем она связана. Если вы проводите обследование, врачи пытаются найти патологию, которая объяснит вашу симптом, ваш симптом и ваше состояние на сегодняшний день. И поэтому когда вы сдаете анализы и у вас находят какие-то проблемы, но которые не могут объяснить эти симптомы, Например, часто находят остеохондроз, какие-нибудь проблемы с организмом, какие-нибудь бляшки там или еще что- то. но при этом этого недостаточно. это как бы могут быть чисто возрастные изменения, которые есть у многих, но к таким симптомам как у вас это не приводит. Так вот если патологии у вас не нашли, это тоже является признаком того, что ваша симптоматика, является симптоматикой ВСД, то есть симптомами страха в теле. И следующий момент, один из самых важных, это то, что есть самый главный признак, по которому мы можем понять, что ваши симптомы – это симптомы ВСД. Как мы и сказали, теоретически да, при ухудшенном самочувствии и повышенной тревожности эти симптомы во время стресса возникают и усиливаются. Так вот, если снизить вашу тревожность и вместе со снижением вашей тревожности у вас проходят все эти симптомы, это значит, что эти симптомы были симптомами ВСД. И вот очень важно, что я также своим клиентам говорю о том, что мы не знаем до конца, какие симптомы у вас связаны с вашей повышенной тревожностью, но мы точно знаем, что если снизить тревожность, то симптомы тревожности тоже должны уйти или снизиться. Соответственно, как только мы снижаем тревожность, мы видим, что из симптомов остается. Когда-то у меня была клиентка, у которой болела шея, и у нее были другие симптомы, панические атаки. Поработав с ней, мы убрали всю симптоматику, но она продолжала жаловаться на проблемы шеи. В итоге она потом пошла к какому-то остеопату или еще кому-то, или к остоправу, и оказалось, что у нее была вывихнута каким-то образом ключица. Ей ее вставили на место, и после этого у нее пропали эти боли в шее. То есть... Какие-то симптомы были связаны непосредственно со страхом, какие-то со страхом связаны не были. Но понять, какие именно были связаны со страхом, можно было только, если мы снижаем тревожность. Поэтому, как только вашей тревожности нету, у вас и нету симптомов страха. Поэтому стопроцентным способом убрать это является... Снижение тревожности. Здесь я вам приведу еще пример, допустим, с гриппом. Вот, предположим, у вас э, похожие симптомы. Вот, э, когда вы, допустим, у вас температура, вы кашляете, у вас насморк, да, э, то по всей видимости у вас грипп или ОРВИ. Да? И высока вероятность, то есть 99%, что это грипп и ОРВИ. Но есть еще один процент вероятности, что это вообще не грипп, не ОРВИ, а какая-то другая болезнь, вообще может быть не связана с чем-то там, может траванулись или еще что-то. Ну, то есть вообще может быть какая то редкая болезнь, которая редко возникает у людей. И как же тогда понять, редко ли это болезнь, которая возникает у людей? Либо обычный грипп. Очень просто. Начните лечить грипп. Если лечение гриппа убирает ваше состояние, улучшает его, значит правильно, что эта проблема была грипп. Вот и все. То есть здесь мы не знаем наверняка, пока не начнем, попробуем лечение, которое помогает именно убирать грипп. Если у меня симптомы гриппа, я беру лечение гриппа, и это помогает, значит у меня был грипп. Потому что если у меня был не грипп, это лечение бы не помогло убрать мое состояние. Точно так же. Если мы не знаем, что это за симптомы, болезнь ли это, либо симптомы ВСД, давайте тогда просто снизим тревожность, и таким образом, если это симптомы ВСД, они тоже уйдут. Если не симптомы ВСД, значит это 100% ваши физические какие-то проблемы. Вам надо идти к врачам и делать какие-то обследования, чтобы это все определить. Но в случае, если у вас больше нет повышенной тревожности. Напишите, пожалуйста, в комментариях то, какие комплекс симптомов ВСД у вас возникает. Вот если вы будете писать и посмотрите на комментариях других людей, вы увидите, что есть определенный набор симптомов, их порядка там может быть, 20 этих симптомов, да, то есть и мы говорим сейчас чисто о физическом, да, таких как сердцебиение, напряжение, бросает охор, то, в жар, то в холод, головокружение, сдавленность, виска, шум в ушах и другие. Напишите те, ту комбинацию симптомов, допустим, из 5 симптомов, топ-5 симптомов, которые у вас возникают. И вы увидите, что у каждого человека возникает своя комбинация. Связано это с физиологическими особенностями, связано это с направлением страха, связано это с образом жизни человека. Но в целом это все равно будет связано с повышенной тревожностью. Поэтому если вы хотите до конца убрать вот эту всю симптоматику, вам нужно перестать работать с симптоматикой. Вам нужно убрать тревожность, которая к ней приводит. Вот и все. Поэтому, надеюсь, теперь вы будете очень четко разделять симптомы ВСД от симптомов болезни и будете правильно направлять свои усилия для работы над собой. Спасибо за внимание. Всем пока.